Красота и здоровье. Советы, как сохранить красоту и здоровье вашей кожи. Многие, наверное, задавали себе вопрос, как сохранить красоту и здоровье своей кожи. А ведь для получения эффекта от ухода за кожей, необходим систематический и комплексный уход. Поэтому первое, систематический уход за кожей. На самом деле, систематический уход – дело привычки. Он не сложен и не требует много времени и абсолютно доступен для каждой женщины. Обычно достаточно несколько процедур очищения, тонизирования, увлажнения и питания два раза в день. И в результате за эти 10-15 минут внимания утром и вечером ваша кожа отблагодарит вас годами не угасающей молодости. 2. Чистая вода и кожа. Молодость нашей кожи во многом зависит от количества и качества воды, которую мы пьем. Обезвоженная кожа выглядит тусклой и уставшей, на ней четко видны морщины, поэтому наиболее доступный способ сохранения молодости ежедневно выпивать полтора 2 литра чистой воды. Третье. Здоровое пищеварение – обязательные условия красоты кожи. Необходимо включить в ежедневный рацион продукты, которые улучшают пищеварение. Четвертое. Сон. Сложно не переоценивать значение сна для хорошего вида кожи. Поэтому сон на протяжении восьми 9 часов должен стать не роскошью, а нормой каждой женщины которая заботится о за своей внешности. Код за кожей лица очень важен и крайне легок. Эти четыре совета помогут вам сохранить красоту и здоровье вашей кожи. Не забывайте об этом. Будьте красивы и здоровы! Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.